Здравствуйте, мои хорошие. Сегодня я хочу с вами поговорить об эфирных маслах, которые помогают при заболевании горла. Накапать в по 2 по три капли, но ну, однородную массу разбавить нужно в ванну, накапывать по пять капель этого раствора. Также можно диффузор добавлять. Можно, если разбавить еще обычным маслом, базовым, кокосовым, например, оливковым маслом. Также можно растирать горло на ночь в течение дня 5-6 раз в день. Ароматерапия, как правило, с использованием эфирных масел может проводиться также еще в виде прямых ингаляций. Можно проводить в ванны через испаритель или увлажнитель. Можно на одежду чуть-чуть накапать. Можно растирать, на ладони накапать. Можно вот так сделать. Смотрите. Берете масло на ладошку. И растираете поддыхать буквально две минуты этого будет достаточно для эффекта ну, лучше использовать диффузор как я говорила ванну принимать ранее даже если у вас диффузора нету арома лампы но арома лампы нежелательно можете водичку просто накапать и поставить под вентилятор например только не, не в свою сторону, а в другую пускай распыляют. Все эфирные масла вы сможете заказать, написав мне в описании видео. Я оставлю ссылочки. Переходите по ссылочкам в описании видео. Задавайте вопросы. Я также оставлю чат, телеграм, где я оставляю рецепты для эфирных масел. Если у вас возникают вопросы, также пишите если вам видео было полезно, поставьте лайк. Вам же не трудно, но мне будет приятно. Не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить одно из моих следующих видео. Ну а с вами была Елена Львенко. До встречи в новых видео.